Здравствуйте, друзья! У нас наконец-то есть новости. Но чтобы их сообщить, мне нужно кое-что сделать. Вот так-то лучше. Итак, друзья, с 1 сентября во вторник мы начинаем занятия на Выборгской в нашем зале по нашему обычному расписанию. Вторник и четверг. Зал на Долгозерной пока что закрыт. К сожалению, с этим мы ничего не можем поделать. Но у нас есть еще дополнительные занятия, которые также и по пятницам, и по субботам, по обычному расписанию. Только в залах на Васильевском острове и на Крестовском острове. Как обычно, по согласованию, если хотите, можно организовать. В принципе, также можно дополнительные занятия устраивать вечером, понедельник, среда. Если такое желание будет. Вот так у нас необычно начинается этот сезон. Сильно нас подкосила это царь Бацилла COVID-19. Но я надеюсь, что мы вместе это все переживем, переборем. Желаю вам с новыми силами войти в сезон, с хорошим настроением. И, как всегда, всем хорошим людям желаю не болеть.